Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня мы продолжим проходить испытания в StarCraft 2, Wings of Liberty. Во славу Роя у нас в задании. Важно использовать ваши войска против целей, которые уязвимы для их атак. Защитите шпили от трех вражеских нападений, стараясь свести потери к минимуму. Опять же, я так понимаю, надо, чтобы потери были не больше 10, чтобы получить золотую медаль. Золотую награду но ну, сейчас мы это посмотрим эти три шпиля находятся в опасности защищай их имеющимися в твоем распоряжении силами шпили находятся далеко друг от друга поэтому для того чтобы защитить каждый из них тебе потребуется разбить свой отряд на группы внимательно изучи своего врага и расположи своих слуг таким образом чтобы максимально эффективно отбивать атаки каждой группы врагов. Когда ты завершишь расстановку войск, нажми кнопку Старт, чтобы начать бой. Так, интересно. Первый раунд у нас. И тут у нас сразу заразитель, кстати. Ну, заразитель хорош тем, что он может переманять вражеские войска. Вопрос в том, на кого его послать. Я думаю, что, конечно же, нают, потому что здесь у нас колоссы. Конечно, здесь тоже есть э, юнит, который можно переманить, но при этом он, он всего один, можно его уничтожить, в принципе. Так, а далее что у нас еще? У нас есть эти, как его, ультралиски. Ну вот ультралиск сможет ли на один уничтожить, э, соответственно, бессмертного, я и даже не знаю. Хм. Ну Давайте пока пошлем сюда. Ультралисков. Попробуем именно по этой линии. Сначала выиграть. Так, у нас есть еще гидра. Целая куча гидры. Ну, конечно, я думаю, ее послать против излучателей пустоты, наверное. Правильнее всего. И у нас остается еще маленькая группа зерлингов. Вот я думаю, что надо подождать, пока иммортал подойдет поближе. У них тут, кстати, есть еще улучшение к скорости у этих зерлингов. Так что они очень быстро подойдут к этому иммортлу и будут его атаковать. А можно попробовать, кстати, на него отвлечь гидролиск. Но гидролиск это, по-моему, бронированный юнит. А, нет, легкий написано, легкий. Хм. Тогда, в принципе, может быть, это и есть какой-то в этом смысл. Так, ну ладно, сначала давайте-ка попробуем отразить атаку, я так понимаю, Колосов. Вроде как все распорядился из своей армии. Тут, правда, да. А, тут, правда, давайте-ка поставим гидру. Так, чтобы она понесла как можно меньше потери, И как можно больше нанесла урона В самом начале Так, давайте все сюда так -с. Окей Тут у нас ультралиски Тут у нас гидролиски Тут у нас, соответственно, зерлинги Сохраню сейчас и давайте начнем. Чтобы расстановку войск заново не ставить. В первую очередь у нас тут, соответственно, ультралиски. Ну да, как я и сказал, я думаю, что мы сейчас пойдем в атаку а, Ультрой. Точнее, нет, сначала давай-ка перемани -ка. И в атаку. Ну и оставшегося добейте. Это, кстати, видимо не считается как за наш юнит, отлично. Так, здесь сейчас подождем, пока mortal подойдет. Так, продолжаем. Смотрим на то сейчас, что будет. Я не знаю, что произойдет. Поэтому я на всякий случай сохранился, потому что не знаю, насколько Immortal жестко будет валить. Так, отлично, кстати, нифига себе. А он, видимо, просто не мог дострельнуть до этих зерлингов, которые там стояли. И последняя волна это у нас гидра. Так, ну с гидрой тоже очень осторожненько надо быть. Потому что изучателей целая куча, блин. Как начнут стрелять, так начнут. Три потери всего за этот раунд. Ну, я думаю, что вполне неплохо. Потому что могло быть все гораздо хуже. Я ожидал, по крайней мере, этого. Так, второй раунд. Что тут у нас? 5 излучателей, 6. А, нет, не шесть, девять сталкеров. Целка куча зилтов. Ха. Ха, ха ха Ну, зилки, в принципе, могут в любом случае хорошо хоть кого издамажить из этих юнитов. Тут, конечно, сразу же заразитель мы отправим именно на... Именно на изличателя, хотя не знаю. Что у него есть? Микос, обездвижит войска, в указанной области наносит. Так, слушайте, а он может микос еще кидать. Вот я думаю, что можно его попробовать так вот использовать. Так. Соответственно, у них будет микос. Хм. Вот куда отправить тараканов? Ну или роучи, да? Частично я бы хотел их сюда отправить. Частично я бы хотел их сюда отправить. Частично, может быть, попробовать на зелков. Наверное, да. Это правильнее всего будет. Так, ну а муту? Муталисков. А вот муталисков можно и сюда частично. Хотя нет, подождите, конечно, это бред полный. Какие муталиски, к черту. Вот сюда надо по-любому ультру. Здесь мы попробуем отыграть с помощью микозов. Так, кстати, он далеко микоз бросает? Нет, не очень. Так что пускай подойдет прям притык к врагу. Чтоб можно было их атаковать заранее. Ну и давайте растягиваем тут всех наших. А тут, наверное, тогда вот не муталиски будут у нас... Ну да, в принципе, выбор у меня небольшой, что я могу еще отправить против излучателей, только муталисков. Либо еще вот, соответственно, заразительный. Но заразитель здесь тоже будет так сидеть. А только единственное то, что он может их как бы переманивать, но я думаю, что в этот раз это не надо нам здесь. Такс. Здесь, соответственно, у меня будут ультралиски нападать, а роуч как бы помогать. Кстати, ультралиски могут закапываться. Это очень важный момент. Они закопаются у меня, если начнется жопа полная. Ну и давайте здесь начнем. Так, смотрим. Они очень медленно передвигаются, но у них же есть ускорение, поэтому надо быть очень осторожным. Ну, так они еще оказываются без улучшения на скорость. Да, отлично. Так, потери глупые были. Да, это я признаю. Глупые потери, которые не нужны на самом деле. Так, ну давайте попробуем сейчас здесь. как-то получится. Так, 6 потерь пока. Да. Потери немалочисленные, это точно. Так, давайте-ка отойдем немного, потому что тут у нас слизь есть. Нам это, как говорится, в плюс. Так, отлично. Отлично, гасим их. Ну, хорош Тут все без потерь получилось 6 пока что общей потери угу. До золотой медали нам немножко остается Так, ну что, какой у нас состав войск У нас очень много, соответственно, хозяина в стае. Плюс у нас здесь идут бродлорды, кстати, губители Точнее, бродлорды Губители, да так, ну губители, как понятно, они могут только воздух атаковать, так что по-любому мы их отправляем на север, против авианосцев будут воевать. И, наверное, кстати, только вот их сюда и отправим, больше не надо туда никого. Так, на южную линию. Там у нас, соответственно, очень хорошие стрелки, плюс у нас против бронированных там есть... А, бессмертные, но их, правда, совсем мало. Хм. тут у нас есть лорды, кстати. Можно было бы их сюда отправить, я думаю, да? М -м. И у нас есть еще заразитель один. Но заразитель лучше всего, конечно, сюда подойдет. Он будет затормаживать э -э, зилотов. Так. -с. А давайте-ка, наверное, сюда отправим всех хозяев стай. И, например, отправим еще одного ультралиска. Всех остальных мы отправляем вниз. Здесь я буду чисто отыгрывать от ультри. От ультри. И все. Только от ультри. Или нет. Хм, ну давайте я сохранюсь. Я точно не знаю, как распределить потом войска, посмотрим. Да, жестко 9 потерь. <соединяющие> Что-то я думаю, мы не выиграем. Ну-ка, <соединяющие> ну-ка, <соединяющие> Как обычно, моя любимая кошка. Точнее, не любимая. Так, бруды неплохо так расстреливать. Отлично. Ну, все тут, конечно, в дыбе по-любому. И последний. Фух, очень жестко. Так, и последняя битва у нас. Так, давайте попробуем. Еще раз. Давайте все в атаку. Так, сразу минус один. Атакуйте его. И последнего. Отлично. Фух, 9. Нормально. Наконец-то мы выиграли. Во славу Роя. Золотую медаль я получил. И прошел я полностью, получается, уже простые испытания. Ну что ж, друзья. Мы еще не закончили, конечно же, у нас остаются еще сложные и экстремальные испытания, и мы их обязательно пройдем. Надеюсь вас встретить в следующем видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!